Всем привет, друзья! Это Рахманин. Сегодня у нас заказ на монтаж прижимных и декоративных планок на витраже, настройщиком старковом центре. Работаем! то друзья, я уже на стоянке отработали 7,5 часов доделали витраж полностью поставили прижимные декоративные планки все в порядке подписывайтесь на канал ставьте палец вверх или вниз комментируйте, всем удачи!